30-летний юбилей встречаешь ты, любимый крестник. Багаж из трех десятков лет нести легко и интересно. Уже есть опыт и успех на непростой дороге жизни. Тебе желаю преуспеть во всем, о чем мечтаешь ныне. Всего добиться и постичь житейской мудрости высоты. Внутри себя любовь растить, быть важным, нужным для кого-то. Еще тебе желаю я всегда жить с совестью, в согласии. Пусть будет жизнь полна твоя безмерной радостью и счастьем.